здравствуйте дорогие друзья с вами розе на этой неделе в Epic game вышло три бесплатные игры из трех игр расскажу о двух из двух игр поиграю в одну но в описании под видео будут все три игры почему так я решил буду выпускать на канал видео игр только те игры которые поиграл бы сам вот и вся история поехали первая игра Иратус, Lord of the Dead, игрок выступает на стороне зла в роли некроманта Иратуса, создавать армию живых мертвецов из частей тел поверженных врагов, улучшать подземелья, логово и усиливать слу с помощью алхимии, а также использовать запутанные этажи подземелий, тюрьм. Отвоевывать их у врагов и постепенно пробиваться в поверхности. Игрок управляет разного рода живыми мертвецами. Скелетами, вампирами, зомби, банши и прочими монстрами. Ему противостоят силы добра, религиозные фанатики. Чем больше врагов удается победить игроку, тем больше у него будет частей тел для создания новых воинов собственной армии. Вторая игра. Ход. Outlaws Legends игрок берет на себя управление преступником, который должен проникнуть в крепость авторитарной державы под названием государство и, и соревноваться с конкурирующей командой, чтобы украсть сокровища, спрятанные в хранилище крепости. Игрок может сформировать группу из четырех человек, чтобы совершить ограбление состоящая из трех этапов. На первом этапе игроку нужно украсть ключ у шерифа Ноттингемского, босса в игре. Как только игрок получает ключ, ему дают подсказки относительно местоположения хранилища. Хотя команда противника тоже будет уведомлена. Стелс имеет важное значение, так как охранники могут вызывать подкрепление и закрыть, определенные области, блокируя доступ к хранилищу. Команда противника тоже может наблюдать за происходящим ИИ и определять местоположение противоположной команды. Найти сокровищницу. Вынести сундук. Это обучение пошло, или че? до обучения пошло. Вы разбойник. Ваша цель. Красть золото у державы и раздавать его простым людям. Но Робин Гуд, одним словом. Сначала вам нужно найти шерифа с помощью кражи. Завладеть его ключом. ВСД Эй Движение Поворот камеры. X, A, Y, Z. Да, на С мы приседаем и мы крадемся, да? Украдите ключ от сокровищницы. Оборуйте шерифа. Братяга, Робин смертоносен на расстоянии. Но уязвим в рукопашном бою. Убивайте противников с расстояния, а затем исчезайте. Сделал мощный выстрел из длинного лука Стражнику в голову он может уничтожить его Ого! Зажмите Бля, как это сложно А, тут я в инвизи, да? Где труп? тихо, тихо. Мы крадемся. Крытность. Присядьте в кустах или за укрытием, чтобы враги вас не заметили. Когда ваш персонаж полностью скрыт от глаз, он обведен белым контуром. Если вас заметят державные стражники. Они объявят тревогу. Перекроют пути и вызовут подкрепление. Понял. Могу типа пройти мимо него на стелсе? Да, я могу ему шею сжахнуть, да? Он типа сжахнется. Ассо! С них ничего не собираю, да? Мне еще 6 стрел показывает, да? Это я так понял. Это, это что, ящик боеприпасами. Да, замечательно. Он сам взял боеприпасы. по веревке, чтобы они упали. Е. Yeah. Достаточно неплохая красивая графика. Что тут? Приканчивайте неподозревающих у вас врагах. Присел и подкравшись к ним со спины. что ты ел при устранении врагов заполняется шкала способностей. у каждого персонажа есть уникальная способность которую можно использовать после полной заряд способность рубина взгляд даль позволяет ему выстрелить взрывающейся стрелой Поднявшаяся тревога временно остановит восстановление способностей и заблокирует их активацию. Пока вы не убьете цель или она не потеряет ваше присутствие из вида. Nice. Я ничего не понял. Офигеть, не теперь что ждать, пока она перезагрузится. Вот это бред. Ассасин Кред бы не оценил. Выполните свою задачу, чтобы продолжить. Как я могу выполнить свою задачу, Вася? Какая-то медленно у нее это. Ну, достаточно медленно. уворачивается достаточно да, медленно, ребят, не делайте моих ошибок, пожалуйста. Я короче пожал способность время действия способности и стекло. И я не могу пройти дальше, потому что она перезагружается. Перезагрузилась. Ага, это взрывная, я понял. Она одиночная что ли? Ваши товарищи разбойники смогут видеть врагов и точки интереса, которые вы помечаете. Колесо указаний позволяет вам давать указания членам вашей команды. сейчас. Охотница Марианна, мастер скрытности, что позволяет ей быстро и бесшумно уничтожать стражников с любого направления. Способность пеленно позволяет ей передвигаться незаметно до нанесения атаки. И он типа меня не видит, а? Прикольно. Красть ключ у шерифа нужно бесшумно. Иначе он убьет вас одним ударом. Типа вынвизии мне нужно. Ну, украл ключ. Стей. точку. Контрольная точка. Контрольная точка позволяет вам в случае гибели возродиться ближе к цели. Защищайте их, поскольку вражеская команда может захватить их для себя. У Робин сам по себе шарится Медленные какие он один, да? А. А. А. А. А. А. Ну а какие-то анимации сильно медленные, или мне кажется Мне кажется, нет? Я пол хп мне снес, однако Отвлечение внимания. Стражники будут искать источник шума. Услышал шаги и другие звуки, отвлекайте их внимание свитком или броском камней. Зажмите R. Возможно, послышалось. Охуеть, он услышал, да? Ты что, видишь меня? Да не-не-не, ты меня не видишь. Подожди, я, я прячусь. Не-не-не-не. Что, блядь? Что? Только что. А, но ну они. не есть логичное объяснение, кстати, этом. Э, у них типа шлем же там, и. Но ну, они не слышат ничего. О, записано, слышишь? Жесть, блять, как не их отвлечь, блять, от тебя. Я могу просто мимо них пройти, кажется, и они меня не увидят. Давай мы этого отвлечем. Идет, блять. О, сейчас нормально должно быть. Вот он, да, такой. Что это было? Слышишь? Ну давай попробуем просто мимо него прийти. Он что-то видит. Он... <связь> что это за вред, это за физка? Ну ладно, предположим, это у нее такая способность. <связь> это пиздец. <связь> <Юбан>. <связь> Добывая ящики со снаряжением, разбойники получат уникальную экипировку, например, Мариана сможет найти в них дымовую шашку, с помощью которой ухудшит зрение стражников. Sure. Да они так слепые. Mm -hmm. for Хорошо. Блин, у меня пока мисс графика только затягивает дальше играть. Мы нашли этот сундук. Следующий наш, да? Мистик. Тук универсальный боец рукопашного боя, который использует кисть, чтобы атаковать стражников. Оставайся мне их достижения. Его способность, инстинкт, позволяет команде видеть место противника поблизости и лечить раны. Давай мы ее залечим. Ага. Подберите сундук с сокровищами. Получается, пока один несет, другие его охраняют. Да ты шо, красавчики. Да, михелп нужно, хелп. Что мне нужно сделать? Оставьте сунду, чтобы помочь союзникам. помог да все супер погнали дальше Лебедки. Когда сундук поставлен на лебедку, начинайте ее крутить, чтобы вынести сокровища в безопасное место. Чтобы ускорить процесс, лебедку могут крутить два разбойника. Персонажи рукопашного боя быстрее управляются с лебедкой. Кручение лебедки. Во время ПВП две команды разбойников соревнуются за обладание одним и тем же сокровищем. Защищайте сундук и, и помешайте команде противников забрать его. А каким образом я буду помогать? Ну они типа меня прикрывают Робин и Марианна. Опа, это танк дебашир Джон Джон Дебашир. Он превосходный боец рукопашного боя, который благодаря своей силе может поднимать решетки и быстрее нести сунду. Его способность ярость дает ему повышенную живучесть и бесконечную выносливость тодик бегает. Что, а что с ним не так? Подождите. Что? С анимацией блять. Можно. О! У нее есть бег. Ааа! Ну, бег более менее но ходьба это просто что-то с чем-то. Что это такое? Что это такое? О, он тоже может скрытно ходить. Вот так. Я на все. Так это бессерк. Оп. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ты чё то не понял, ничего. А, я понял. Типа вперед или назад. Нажимаешь, ты войти, или остаться на той стороне. Жесен спринтер. Тревога. Если вас заметят стражники, то в вашей области на карте будет объявлена временная тревога. При этом все решетки поблизости будут опущены. А на ваши поиски будут вызваны подкрепления. Если сундук заметят, ну что пропал, наверное, то во всех областях объявят непрерывное подцепление. Шериф и силы подкреплений отправятся в зону выхода, чтобы перехватить вас. Персонажи рукопашного боя мастерски сражаются на близких расстояниях. Они могут блокировать атаки врага и наносить больше урона. Копашный бой. Блокировка в подходящий момент, вы парируете атаку врага. И вызовите у него потерю равновесия. Нужный для парирования момент. Меч врага подсвечивается. А, Пробил нажимай, да? Опа, <соспит> сейчас я не понял. будто сквозь меня прошел. И -э, нормально там. Интересно. В нажал, ну ему пофиг просто, это персерв. Персонажи рукопашного боя могут выполнять тяжелые и легкие атаки, на атаки и блокирование расходуется выносливость, которая медленно восстанавливается. Вы не сможете атаковать или блокировать, если выносливость истощилась. этого интересненько поиграть она нажал она да, была парировать Меня сейчас убьют И сразу ответочка на так так так так на. На. На. На. На. круто И что Давай, давай, давай. ХА! Шесть там фап. Вы умерли. Что пойдно? Можно камеру отдалить как-то немножко назад. Да ладно, он не видит он. Так, мы спрячемся. Вот на него быстрее срабатывает обнаружение. Классно, он решил помочь вовремя. Спасибо. Ой, ну они двоем крутят. Как будто они... Такоматная работа он не видел. Ой, ой, ой, шериф. Шерифа можно одолеть только вскоре после нанесения большого урона, например взрывного. Ключ к побегу: сотрудничество с командой и обдуманное использование снаряжения и способностей. Так, мы прошли обучаловку. Логово. Отсюда вы можете отправиться на ограбление, чтобы добыть золото. Улучшайте своих разбойников с помощью навыков оружия и костюмов. Беритесь за испытания руды, дополнительных наград или оттачивайте свои умения в режиме тренировок. После ограбления можно распределить золото с помощью весов и миды. Поддерживайте людей, чтобы принести Логово больше ресурсов Или копите заработок Чтобы увеличить собственное Богатство вот, Что это за статуя Сезон 3 Это пропуск Типа Ага Ага, ага. Это типа, пропуск Прикольно Айда Видим пять видов персонажей. Довольно быстро закинула. Ждем. Робин, Робин, одни Робины. Короче, мы по селсу вверх да я понял. Мне экспо удали. Прикольно, прикольно. Бля, я косой. Ну, что делать, я не понимаю. Ааа, мне не отспил. Да, свои. то, получается, у нас двое погибло я могу их воскресить? И чё? как мне их воскресить? Кто за мной бегает, блядь? Что это такое? У меня точки, братан. One left. А там где контрольная точка? Я не понимаю. Пиаско. Блять, интересно, они меня слышат. Погнали еще. Понравилось это взять это с буловой такой чувачка, где есть смена вот выпад персонажем, Во. А, игра мне нравится Лучше поставил, стелсу Почти по стелсу. Ну вот эти у них перебежечки Такие в мотор. А контрольная точка Супер Мать я просто монстр. Ты нахера сам себя встремил, блядь. А что это? Вообще не понимаю. Подожди, а, меня свой убил. А солдат, не убийца, солдат. А, -а, а, я теперь типа... Я теперь понял, что там... Топотело, блядь. Жесть. Ну такое с рандомами омеять, конечно. О, меня реснули. Так, а если я заберу его, он должен тут реснуться. Вот я его реснул. Прикольно, тут можно сразу на точке сражаться просто. Прикольно, прикольно. Нам нужны все, Клерик, Танк, получается Робин. Вообще бесполюно. Да, жалко, клерка нет. Беги, беги, беги. Чуть все, но жестко. Команда не проиграет, хотя бы кто-то один живой остается в игре. Что ну. это только что было? Вот тоже опасно, опасно. Крasta. нам идти, хоть вот понимание. Что нам делать? Обворуйте шерифа, нам нужно найти шерифа. Мы его сначала нужно найти обворовать, потом найти сокровищницу. фига тревога я не понял почему тревога mm. Ты. никого нет никого нет я показал тебе показалось Я драсти до урая. Клённо присутствует Стелс, очень круто. Баборки. По Шлепнул, такой шлёпнул, такой. И тут такой. У -у -у -у -у. Довольно круто сделано. Очень атмосферная игра, очень круто. Каме, все нравится, все просто нравится. Прикольно, он двери открывает. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что застелс дают больше очков. Опа, они уже ключи украли, пока я отходил. Вот он, мы охраняем его. Дай меня, меня давай. Да да да да. Давай веди меня. Способности я не могу использовать. Это прелестно. Подожди, это шериф что ли? Нет, это не шериф. Так я крутить должен. Что, что, что, что? Ой-ой-ой. Печаль минус я. <свистит> Мы все погибли можно играть в кооперативе. Очень круто. Против других игроков. С вами был Розе. Всем до новых встреч.